Всем привет! Меня зовут Александр, и вы на канале ⁇ Правила дороги ⁇ Сегодняшний ролик получился достаточно длинный, но я уверен, что он поможет решить одну из самых основных проблем всех учащихся и большинства начинающих водителей. Как научиться чувствовать габариты автомобиля? Что я имею в виду под фразой ⁇ чувствовать габариты ⁇ Это навык водителя точно определять расположение своего автомобиля на дороге или парковке относительно других объектов, припаркованных автомобилей, бордюров, линии разметки, пешеходов, велосипедистов и так далее. Зачастую объяснить, как научиться чувствовать габариты, инструкторы автошкол не могут, ссылаясь на некое мифическое чувство, которое якобы придет со временем, и э, тем самым просто снимая с себя ответственность за подготовку и даже сами не могут объяснить как они чувствуют э, габариты ведь они же давно за рулем а, может быть это какая-то дрожь по спине или а, начинают потеть руки когда объезжаешь дорогой автомобиль на парковке а, может быть где-то покалывает В самом смысле фразы почувствовать габариты подразумевается что это умение интуитивно определять расположение автомобиля на дороге и зачастую это выглядит так я здесь проеду но это не точно так вот чтобы развить навык интуитивного чувства габаритов людям требуются годы а как только они меняют авто на новое начинают учиться чувствовать габариты заново именно поэтому просто ожидая когда придет мифическое чувство а результат, как правило, не приходит. Важно, габариты автомобиля нужно не а, чувствовать, а уметь определять. Но как, спросите вы? Развить навык определения габаритов помогают некоторые упражнения на площадке. Все они базируются на том, чтобы сформировать у учащегося некие визуальные а, ориентиры габаритов автомобиля. Например, упражнение «Маятник». Это когда автомобиль ездит вперед-назад между двух столбиков. Сначала легонько задевая его, а потом стремится подъезжать максимально близко к столбику, но не задевая его. Так формируются визуальные ориентиры переднего и заднего габарита автомобиля. После таких тренировок, как говорили раньше, к водителю приходит чувство крыла. Но объяснить это чувство водитель не может. Он просто знает, где нужно остановиться, чтобы не задеть столбик. В Ютубе есть достаточно большое количество роликов, посвященных данной теме. Заострять на них внимание сейчас не буду, но а, советую вам их посмотреть. Потому что важно иметь разносторонние навыки и техники вождения. Я же хочу рассказать о методике Reference Points разработанной профессором Национального института вождения США Фредериком Матолой. Начав работать инструктором по вождению, в 1961 году Фред столкнулся с проблемой. Никакой системы подготовки и обучения не существовало. Имея пытливый ум и желание исправить ситуацию к лучшему, уже спустя три года Фред разработал свою собственную программу обучению, которая позволяла достаточно точно сформировать понимание у учеников а, о габаритах автомобиля, о расположении его на дороге и а, ее плюс был в том, что она была легкая к пониманию и обучению. And, uh, в первую очередь важно понимать, почему начинающим водителям тяжело ориентироваться в габаритах автомобиля. Искаженное восприятие размеров автомобиля относительно дороги. Значительную часть обзора у начинающего водителя будет занимать приборная панель и торпеда автомобиля. И очень часто начинающие водители считают, что а, крайние точки торпеды, то есть углы торпеды, а, являются реальными габаритами автомобиля. И попадя в ситуацию, как а, сейчас на экране, считают, что автомобиль уже правыми колесами едет по обочине, но что же происходит в действительности, пойдемте посмотрим. А вот как выглядит расположение автомобиля в действительности. И слева и справа достаточно большой интервал и автомобиль стоит посередине дороги, так как приборная панель и а, торпеда автомобиля находится к водителю гораздо ближе, чем видимый участок а, полосы движения. Поэтому и создается иллюзия, что дорога уже, чем наш автомобиль. Обзор водителя ограничивается элементами кузова и интерьера автомобиля. Если бы авто был прозрачный, или бы мы могли видеть насквозь, то проблем с определением габаритов у нас бы не возникало. Сейчас я стою у края переднего бампера моей машины. Обратите внимание, что вы видите только половину меня. Потому что вашему обзору мешает приборная панель. Сейчас я буду отходить от машины. И как только вы увидите меня в полный рост, я остановлюсь. И мы с вами измерим расстояние, которое скрыто от нашего взгляда парпризом. Это и есть наша слепая зона. Как вы видите, от нашего взгляда скрыт достаточно большой кусок дороги, который равен примерно длине нашего автомобиля. Теперь перейду на правую сторону и повторим замеры. Вот так. Видите, меня в полный рост. Заметили, что слепая зона справа достаточно большая. Именно поэтому тяжело определять правый габарит. Это и есть одна из причин, почему правые покрышки чаще прокалывают или повреждают обордюры. Слепая зона сзади будет гораздо больше, чем спереди так как размеры заднего окна зачастую меньше лобового стекла и расположена она дальше от водителя, чем лобовое. Соответственно, и скрытая слепая зона будет гораздо больше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13, 14, 15, 16, 17. Почти 17 шагов получилась слепая зона сзади. Обратите внимание, что для высоких авто слепая зона будет еще больше, чем в моем автомобиле. И наконец слепая зона слева от нас. Это будет самая маленькая слепая зона, так как мы сидим очень близко к двери и нашему обзору практически ничего не мешает. Примерно такое расстояние небольшое получается, буквально пару метров. Итак, мы понимаем, что у водителя есть некие слепые зоны, которые он не видит. И как раз на помощь к нему приходят reference points или ориентиры. Ориентир в нашем случае это какая-либо часть автомобиля, соотнеся расположение которой к проезжей части, мы можем точно определить расположение авто на дороге. Ранее на канале у меня уже был ролик, посвященный данной теме, но там я показывал усредненный ориентир, который помогает быстро сориентироваться, если вы садитесь за руль э, незнакомого автомобиля. Сейчас же я покажу, как э, формировать точные ориентиры габаритов вашего автомобиля. Начнем с ориентира переднего габарита. Здесь и в дальнейшем работает принцип от обратно. Сначала мы выставляем авто в исходное положение, потом отмечаем ориентир. Я все сделаю сам, вам посоветую взять с собой помощника. Подъезжаем к бордюру, оставив небольшой запас, убедимся, что авто поставили верно, садимся за руль и смотрим на левое зеркало. Запоминаем, клеим, красим, Часть двери, в которую визуально упирается бордюр. Теперь переносим взгляд на правое зеркало и проделываем то же самое. В моем случае линия бордюра совпадает с краем зеркала, но это не всегда так, это зависит от роста водителя. Если водитель низкого роста, то а, линия бордюра будет ближе к нему. Если высокого, то зайдет за зеркало. Проверяем. Ориентир сформирован верно. Задний габарит. По аналогии с передним авто действует принцип от теперь повернув голову влево смотрим на центральную стойку авто и запоминаем место в которое упирается бордюр далее переносим взгляд на заднюю правую дверь запоминаем место куда приходит бордюр если рядом стоят авто можно использовать другие ориентиры о них я делал отдельное видео раньше ссылку оставлю вверху и оставлю в описании Проверяем. Ориентир сформирован верно. Как вы уже могли догадаться, ориентир имеет некую зависимость от роста и расположения водителя за рулем. Поэтому перед тем как формировать собственные ориентиры, убедитесь, что у вас правильно отрегулировано кресло водителя. О том, как это сделать, можно посмотреть нажав на подсказку, также я ссылку оставлю в описании. Помните, насколько велика слепая зона справа? Как правило, с левой стороной проблем нет, поэтому начну с правого габарита. Тут также как и ранее действует принцип от обратного. Сначала ставим авто в нужном нам положении, потом формируем ориентиры. Подъезжаем так, чтобы оставить до бордюра небольшое расстояние, а равное. Примерно длине нашего зеркала. Потому что зеркало это наш крайний габарит. После этого садимся за руль. И смотрим в какую часть нижней кромки лобового окна приходит проекция бордюра. Это и будет наш ориентир правого габарита. Сейчас еще поставим ориентир левого габарита и поедем на проверку. Ориентир левого габарита формируем по аналогии с правой стороной. Оставив небольшой зазор между левым колесом и бордюра равной длине нашего левого зеркала, устанавливаем автомобиль, садимся за руль и формируем ориентир левого габарита. И еще один небольшой нюанс. Формируя визуальные точки ориентиров, советую это делать доминантным глазом. Что такое доминантный глаз? Сейчас покажу. Значит, смотрите, особенность зрения человека в том, что оно является бинокулярным. Или иными словами, каждый глаз формирует свою картинку, после чего посылает ее в мозг, а мозг уже Две картинки а, обрабатывает и формирует для нас единое поле зрения, одну картинку. Данное свойство проявляется, когда вы начинаете всматриваться в какую-либо деталь. И данная деталь начинает потихоньку раздваиваться. Знакомо такое? Чтобы исключить этот эффект, важно ориентиры формировать при помощи доминантного или ведущего глаза. Доминантный глаз – это глаз, на базе картинки которого формируется общая картина, поле, общее поле зрения из двух картинок. У каждого человека ведущий глаз может быть либо левым, либо правым. Разницы никакой нет. Как его определить? На вытянутой руке делаем колечко и смотрим на какой-либо объект, например, на автомобиль впереди себя. Поочередно закрываем глаза. Если мы смотрим открытым глазом и картинка не изменила свое положение, значит этот глаз ведущий. Если мы закрыли глаз и картинка изменилась, значит этот глаз ведомый. Проверим ориентиры в работе. Начнем с правого. Как вы помните, мы оставляли небольшой зазор между колесом и бордюром. Давай давая себе некую степень погрешности. Это удобно при движении на средних скоростях. А если вы едете с более высокой скоростью, старайтесь не отвлекаться от дороги. И все-таки ориентиры не служат для того, чтобы проехать узкие участки дорог, где скорость движения будет небольшой как вы видите достаточно удерживать а, точку а, куда входит а, разметка чтобы автомобиль ехал более-менее а, по разметке и соответственно вы могли точно определять где находятся ваши правые колеса левый габарит все точно так же как и с правым с левым габаритом, как правило, проблем ноль. Но все же бывают ситуации, когда важно понимать, где левый габарит вашего автомобиля. Например, подъезжая к шлагбауму на платной парковке. Еще раз хотел бы обратить ваше внимание, что данный способ служит для того, чтобы облегчить вам получение навыка интуитивного определения габаритов автомобиля. И ситуации, когда вы начнете проезжать максимально близко к препятствиям, исключены. Ко всему следует относиться со здравым смыслом. Как вы уже убедились, методика работает достаточно хорошо. Спасибо Фреду за это. А... О том, как э, определять расстояние до автомобиля спереди, либо сзади, я расскажу в следующем ролике. Ну а пока что это все. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если есть вопросы, пишите в комментарии, с радостью на них отвечу. Всем пока!